Давай, ну давай, что? Ну давай, что? Ну давай, что? Давай, что? Ну Ну давай, что? Ну давай, что? Ну давай, это пампуша Леха, субтитры! Леха, леха, леха, леха, леха, леха, леха, леха, леха, леха, леха, леха, леха! Леха, леха, леха, леха, леха, леха, леха, Ч ⁇ тебе ж, ну, справь, малять? Ну, башка, что ли? Не нормально? У тебя, На сколько у На сколько, да? А тут на сколько у тебя? А, у А ты на сколько у тебя? А, у тебя, баба! А ты на